Была встреча, все, получается, давно уже не виделись со своих смен, кричали свои кричалки, называли свои танцы. И то есть это была последняя встреча всех детей, вожатых до следующего года, до следующих смен. Сегодня здесь проходило собрание всех э, селькешей, то есть детей, которые ездят в лагерь Салет, очень известны в Татарстане. Они собирались, встречали своих друзей. Танцевали, пели песни и просто веселились вместе.